Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Наконец-то ко мне приехала долгожданная посылка из магазина «Ем колбаски». В связи с ковидом ехала наш полтора месяца. Паш, огромное спасибо. Очень давно хотел попробовать в деле стартовой культуры для цельномышечного сыровяла. И вот свершилось. Мне вот очень интересно сравнить вкус двух кусков мяса, засоленных и заверенных в абсолютно одинаковых условиях. Но один со стартами, а другой без стартов. Кроме того, и вялить я буду в обычном холодильнике, то есть условия максимально приближены к боевым. Имею в виду, что такой рецепт отлично подойдет для новичка в колбасном деле. И вот у меня два куска свиной шейки, примерно одного веса, под два с половиной кило. Все пропорции основные этапы в конце ролика прочитайте. Сейчас приступим, начну с куска без стартов. Так, все пропорции называю в расчете на килограмм мяса. Соль нитритная 30 грамм, сахар 5 грамм и антикислитель жира отъем колбаски 3 грамма. Антикислитель нужен, чтобы жир не прогоркал перемешать все и старательно со всех сторон мясо наделить этой смесью просолка мне будет проходить в вакуум пакете не потому что в вакууме якобы быстрее все просолится это бред скорость просолки та же самая просто в вакууме не будет воздушных пузырей когда мясо выделит сок соответственно проще будет его вертеть в холодильник не пачка руки и все вокруг висеть нужно для того, чтобы сок со всех сторон мяса омывал, так сказать. Да и контролирует процесс впитывания выделившегося сока, обратно мяса, гораздо проще. Все, с этим куском разобрался. Он будет просаливаться в холодильнике примерно 10 суток. Сначала мясо даст сок, а потом, к окончанию просолки, этот сок впитается обратно в мясо. Это, собственно, и будет означать, что просолка завершена. И с другим куском. Кстати, на этот пакет подготовились. Видите, как заворачиваю? Сначала один раз, а затем второй. Это для того, чтобы кромка оказалась прикрыта самим пакетом, для того, чтобы она не испачкалась мясным соком при укладке мяса вовнутрь. А мокрые края очень плохо запаиваются. Теперь смешиваю составчик для второго куска. Та же самая нитритная соль и тот же самый антикислитель, но теперь еще из стартовой культуры. Но сахар в этот раз не добавляю, потому что в пакетике со стартовыми культурами уже есть сахар. Пропорции на килограмм здесь практически те же самые, что и с первым куском. Те же самые 30 граммов нитритки, те же самые 3 грамма антиокислителя. Старты по указанию производителя. В данном случае 5 граммов на килограмм мяса. Этот кусок тоже убираю в вакуум-пакет. так. Просолка также займет примерно то же самое время, что и куска без старта. Но бактериям, стартовым культурам, надо дать время выполнить свою работу. Поэтому первые двое суток оставлю пакет при комнатной температуре. И лишь затем уберу его в холодильник. Встретимся с вами через пару дней и покажу, как выглядит пакет с мясом со стартами. Прошло двое суток. Давайте попробуем разглядеть разницу между куском со стартами и без стартов. Вот этот лежал в холодильнике, а этот со стартами при комнатной температуре. У нас было жарковато. Знаете, я разницы в цвете не наблюдаю, честно сознаюсь. Мне кажется, все это прям очень и очень похоже. Сок до оба куска и довольно сильно, я бы сказал. Отправляю обувь в холодильник еще примерно на 8 дней. Мне надо дождаться, когда оба эти куска впитают в себя обратно весь вот этот вот выделившийся сок. Продолжаем разговор. Прошло уже больше 10 дней, даже 11-12 получается. Все это время мясо у меня лежало в холодильнике. Сок мясной впитался почти весь, пора начинать процесс завяливания. Так как я сказал вначале, да, делать я это буду в обычном холодильнике, мне нужно очень сильно замедлить процесс влагопотери. Поэтому буду использовать не коллагенную пленку, как обычно, а целлюлозную, такую же, в какую, например, колбасный сыр заворачивают. Ее, кстати, мне тоже, Паша изъем колбаски, подогнал. Для защиты от появления плесени обработаю ее натомицидом. Ее, кстати, можно в обычной аптеке купить. Заведу водой и смочу пленку этим раствором. Вот так вот. мутный какой. Кисточкой все, кисточкой. Либо можно побольше этого растворчика развести и мясо целиком просто в него окунуть. Примерно за месяц препарат полностью разложится к этому времени мясо достаточно подсохнет снаружи и сильный рост при уже не будет нам грозить. Салюлезная пленка салюлезной пленкой, но одного слоя все же недостаточно в холодильнике всего довольно быстро сохнет, поэтому мне понадобится аж три слоя пленка большая, поэтому два куска такой пленки как раз-таки мне дадут три слоя на куске мяса. Так. Ну и чтобы как можно плотнее придавить пленку к мясу, воспользуюсь сеткой. Для удобства я ее на обычный кусок пластиковой трубы натянул. Вот так, теперь обвязать и можно отправлять в холодильник. Конечно, в идеальном варианте мясо должно висеть в холодильнике, чтобы оно обдувалось воздухом со всех сторон. Но если у вас нет такой возможности, ну, по крайней мере, укладывайте на решетку, чтобы не было, так сказать, пролежней на мясе, чтобы оно равномерно со всех сторон теряло влагу. Сейчас все то же самое со вторым куском проделываю. Второй кусок у меня со стартами, поэтому, чтобы не перепутать, взял для него э, сетку черного цвета. Э, провисят они у меня в холодильнике до тех пор, пока не потеряют э, 35-40% веса. Прошло два с половиной месяца, и вот так выглядит сейчас мясо. На мой взгляд, замечательно выглядит. Видите, какое красота. А потеря веса на данный момент составила 35-34,5%. Но на данный момент резать его все же рановато, потому что вот местами, в некоторых местах, ну вот, вот здесь, вот, например, ощущается некоторая твердость. Потому что вот, ну вот здесь что-то она мягкая, хорошо продавливается. А вот есть такие точки точки а такие, области такие, вот прям пятнами, где оно, чувствуется корочка. Вот здесь, например, вот чувствуется корочка такая. То есть закал все же произошел. Закал – это как раз вот эта самая вот эта, твердая корочка, такая пересохшая на поверхности мяса. Значит, нужно его завакумировать и оставить в холодильнике на неделю, на две. Полиэтиленовый пакет не даст мясу продолжать терять влагу, и она в куске перераспределится уже равномерно. Совсем, конечно, избавиться от закала не получится, но будет гораздо лучше. И оставлю в таком виде в холодильнике, буду периодически щупать, чтобы проверить, как оно там. Ждем. Навалилась куча дела, я, признаться честно, просто забыл про это мясо. Все равно прижало в холодильнике э, с момента, как я его завакумировал, 5 недель, даже чуть больше. С другой стороны, оно и к лучшему. Корочка на поверхности практически исчезла, мясо нормально продавливается, как видите. Пора резать и пробовать результат. посмотрел свои записи, это а вот эта вот шейка с черной сеткой вярилась со стартами, с нее и начну. Так, смотрите, какой кусман. Что касается запаха, явно присутствует такой аромат кислинки но легкой, заслуга стартов. Так, мясо, как видите, тянется как резиновое. Ну, классическая сырьяленная. Мягкая, в тонком слое жуется. Не столса отрезать, конечно, жвать будет сложно. Как как любой соревял Интересный вкус. На мой взгляд, немножко более скучный, потому что без э, пряностей верилось шея. Но э, для любителей чистых вкусов, таких, знаете, э, вот чистый вкус мяса, вот это вот оно, самое оно. Так, а теперь давайте пройдемся по куску, который верился без стартов. Обратили внимание, он гораздо более темный. Вот э, эти с, со стартами, Посветлее, а вот это прям темный такой насыщенный цвет. Запах. Запах более резкий. Такой более. Э, как сказать? Ну, если вы принюхивались, не знаю, к хамонам еще что-то. Вот такой э, рисковатый запах сыровяла. Аромат кислинки нет, соответственно. Так, насчет тянуть и прочего. Ну, тянется, да, вот она такая вот. Ползет. Все как положено, сыровялу. Вкус. Хорошо, Знаете, это даже, мне кажется, еще поинтереснее, который без стартов. Какой-то более грубый, более такой м -м, резкий вкус. Более первобытный, что ли, дикий, я бы сказал. Прям интересно. На самом деле, вкус у всех разные. Я вам рекомендую попробовать и со стартами, и без стартов. И для себя определиться, какой вариант вам больше нравится. И, как видите, извините, это очень вкусно. Прекрасный вариант сыровяльного мяса без всяких камер для сыровиала. Все это в обычном холодильнике прекрасно проверилось, Ничего не пересохло, никакого закала нет. Потому что я замотал в аж в три слоя вот этой целлюлозной пленки. То есть я сознательно замедлил процесс влагопотери И все прекрасно получилось. Так что можно готовить в обычном холодильнике. Прекрасно все получается. Потом, если вы войдете во вкус, если вам будет это прям дико нравиться, и вы не захотите занимать этим продуктом, забивать свой холодильник, вы, может быть, берете себе камеру для ровяла, она позволит несколько м, упростить процедуру без вот этих вот вакуумирования и прочего, все вялить в этой камере. М да и согласитесь, что вот эти два куска, м, если еще и гости придут, то сожрутся, ну за неделю максимум а то может ну ладно за 10 дней а потом что опять ждать поэтому если у вас есть возможность еще один холодильник в конце концов то можно раз в 10 дней закладывать такие куски на сыровял и по истечении там не знаю двух трех месяцев у вас а, начнется непрерывным потоком будет выходить а, очередной кусок один доели у вас уже второй поспевает а, прекрасный вариант так что готовьте вливайтесь в ряды домашних колбасников это интересно это затягивает это вкусно в конце концов всегда есть что подарить друзьям знакомым Нарезочки такой на им понравится я вас уверяю огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты да напоминаю что вот эту пленку вот, целлюлозную я покупал покупал господи я брал у павла в магазине ем колбаски заходите к нему на на сайт берите ну все, а сетки Можно просто наебы брать Может быть у Павла тоже есть, я не смотрел, что в магазине В конце концов, зайдите в аптеку Да и купите, в аптеке тоже есть Правда кусочки маленькие, там подороже получается На этом еще раз позвольте с вами попрощаться Огромное спасибо за компанию За лайки, дизлайки, за репосты Всем пока